Она в него прям втюрилась по уши. Ого, да у меня же точно такая же ситуация. Это же цветочек. Вау. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал. И не забывайте нажимать <сёк> на колокольчик. Слушай, сестренка, я вот так и не поняла. А кого ты будешь звать на свой день рождения? <сёк> а чего же тут понимать? Подружек своих звать буду. Не, ну это понятно, что у всех своих девочек ты позовешь. А, а Панки? Панки ты будешь звать? Панки? чего? С чего это вдруг Панки я буду звать? Нет. А почему бы не позвать? Ну как, мы с ним же даже толком и не знакомы. Как я его позову к себе на день рождения? Почему это не знакомы? А какая с Морозовым, тот с кем знакомился. Я завидую, что он тебе нравится. Чего? Ну как ты понимаешь, почему это он не нравится? Не нравится он мне вовсе. А чего это ты тогда нервничаешь? Ничего я не нервничаю. Раз я сказала, что он мне не нравится, значит мне нравится. Ага, так я тебе и поверила а вы знаете, что у канала Тойзен Долз есть санитка в инстаграм? Не знали? Как не знали? Да, да, есть. Вы только посмотрите, переходите, подписывайтесь, посмотрите фото. Да, там и допустим анонс видео, выходит раньше, всем само видео на канале. А ссылочка на инстаграм будет в описании под этим видео. Ну ладно, пойду я, мне пора в детский сад. А впрочем, ну да, симпатичный мальчик, даже очень симпатичный. Может он и вправду мне нравится? мне его пригласить на день рождения. Что, приду и так вот скажу, Банки, ты мне нравишься. Приходи, пожалуйста, ко мне на день рождения. Нет, так нельзя. Как бы это узнать, нравлюсь я ему или нет. Ну что это, девочки, いすべきです Ну вот, э, ну ты сейчас знаешь, моя сестра, она же очень стеснительная. И, ну короче, ей нравится твой брат, она в этом не признается. Я ее и так, и я так, и с той, и с этой. Она нет, и все, нет, и все, нет, он мне не нравится. С чего ты взяла, его вот так? Ну я же вижу, что она в него прям стерилась по уши. Ого, да у меня же точно такая же ситуация. Когда я с Панки говорю о единороске, он то бледнее, то краснее. Да вообще с ним что то такое делается. Псия. Слушай, Панки, эти взрослые такие странные, их Хотят. Ну, что случилось? Всего так вдруг, срочно так? Панкин, ты чего там? С занимаешься, а? Да-да. А ты знаешь, что это некрасиво? Думаю, у нас все-все получится. Сестенка, сестенка, быстренько, быстренько собирайся, идем со мной. Остынь, остынь немножко, ты куда? Ку никуда я с тобой не пойду. Мне к школе готовиться надо, ведь каникулы заканчиваются. Да какая школа сейчас, ты что не видишь? Я прям горю так морозного хочу. Идем, идем быстрее, ну давай. Не отстану, пока со мной не пойдешь. Ой, ну ладно, ладно. Горячая ты моя, пойду я с тобой, но ненадолго. Ну вот, единорожка, мы уже пришли. Ну давай договоримся так. Мы быстренько покушаем мороженое и домой, ладно? Конечно, конечно, как заинать Ой, странная ты какая-то у меня. Идем. Ой, здравствуйте. А что, Дон уже здесь не работает? Да вот, каникулы уже заканчиваются. Ей к школе готовиться надо. Теперь я здесь буду. Тогда можно нам мороженое? А, я буду клубничное. А ты какое будешь единорожка? А я хочу ванильное. Мама здесь присядет. Дорогие у меня, Панки! Ой, приветик! Я тоже мороженое хочу! Ну ладно, съедим и мы мороженое! Здравствуйте! А можно мне шоколадное? А мне абрикосовое, пожалуйста! Панки, а ты чего стоишь? Не присаживайся! Эм, э, я это... Ну как... Э, панки, присаживайся! У меня еще место есть! Э, спасибо! Сейчас присяду! Ну почему же? Очень даже хочу. Вместе весело будет. Вот и отлично. Фух, ну теперь я думаю, точно все получится. Я тоже так думаю. А мы вместе и поможем. Привет, друзья! Ну что же, пока наша единорожка и Панки кушают свое мороженое, мы откроем вот этот Шарлол Конфетти Поп третьей серии второй волны. Ну что ж, поехали! А теперь посмотрим, какая подсказка меня ждет. И... Ааа, смотрите, какая красота! Слушайте, как вы думаете, может это именно та куколка здесь внутри, которую я так долго ищу? Давайте поскорее посмотрим! А вот и наши наклеечки! И я с нетерпением открываю третий слой! Итак... А, Здесь баночка с духами. А -а -а. Так, все. Набираемся терпения и смотрим. Я надеюсь, это именно та куколка, которую я столько времени ищу. Это убираем. А -а -а. Так, кручу, верчу. Куколку эту хочу. Очень-очень. <с -tell> а, а, смотрите. Здесь пусто. Вот это прикол! Это уже, кстати, третий шарик, где у меня попадается пустая ячейка. Первая это была единорожка, вторая куколка с кепочкой, волейболистка. И сейчас посмотрим, кто будет третий. Поехали! Ой, это у меня уже просто терпения нету! Один, два, три, поехали! И это... О, да! Да, да! Наконец-то! Я нашла! Я нашла! Нашла! Нашла! Нашла! Ребята, я нашла эту куколку! Вот она! Это ее платье! Да-да! Это цветочек! Это моя любимая цветочек! Старшая сестричка! Наконец-то! Ага. Смотрите, это действительно ее платье! Быстренько! Давайте следующую ячейку! Погодите, я сейчас немножко успокаиваюсь. Смотрите, какое у нее красивое платье. Оно белое в цветочке. Ну, конечно же, это, цве... это же цветочек. Как может быть иначе? И вот здесь вот оно розового цвета. Такого нежного-нежного. Ну, как эта куколка. Ой, она мне очень нравится. Ребята, мне попались все те куколки, которых я очень искала. Да, мне действительно везет, потому что я очень верю в свое везение. Раньше, когда я в это не верила, мне не везло, честно. Теперь я, О, теперь я очень верю в свое везение, и мне действительно везет, правда. Посмотрите, вот она. Я ее, правда, искала долго, но я ее нашла. Итак, следующий пакетик. Вот, эта бутылочка, смотрите, она тоже нежно-розового цвета, как и платье, и с белой крышечкой. Ну что ж, поехали дальше. Ой, <с> погодите, я ленточку закрываю. <с> на всех своих радостях я просто ленточку закрываю. Да, смотрите, ой, смотрите, какие туфельки на высоких каблуках. Вот это да! Какие классные! из с бантиками! Ну что ж, теперь перейдем к самой кукле! И... Один, два, три! Откроем вот этот пакетик! И здесь, конечно же, наш нежно-розовый ободок для нашей красотки! Вот это да! И, наконец-то, сама куколка! И... Один, два, три, четыре, пять! Ну, вот, вот вечно так. Я не могу разорвать этот пакет, когда мне очень хочется. Вот, вот моя красавица. Вот она. Посмотрите, какая она хорошенькая. Мне а, очень нравится. У нее голубые глаза, у нее белые волосы вот такие с двумя хвостиками. Я надеюсь, что она меняет цвет. И мы это проверим, конечно же. Ну что ж, а теперь давайте проверим, меняет ли эта куколка цвет. О, да, смотрите, как классно менять, смотрите. Ее волосы становятся красные. И появ... О, Сейчас она у меня немножко охладится. Смотрите, какая это красавица. У нее появляются полосочки на ножках. Русики. Ага, вот здесь вот цветочки. И еще цветочек, вот круг глазика. Волосы ее также меняют цвет, как и у маленькой цветочек. Может, вы еще что-нибудь хотите? Вау!